Наверняка многие уважающие себя майнкрафтеры знают эти две издания гигантов Minecraft Java и Bedrock Edition У обоих изданий есть очень много различий, плюсов и минусов Но лишь для меня оба издания прекрасны и особенны Ну а кому-то совсем иначе Почему в наше время модно ходить Bedrock Edition? Есть ну колоссальное количество причин Большая часть аудитории хейтеров Bedrock'а это игроки из Java Edition И это вполне понятно, так как у Java игра идет как по маслу Конечно, по их мнению. Just... Okay, and... Присашивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Для тех, кто не в курсе, что такое Minecraft Bedrock, это отдельное издание Майнкрафта, только нацелено на кросс-платформу. И что эту идею не придумал Манджанг, а шайка Майкрософта. Bedrock доступен на ПК, Android, iOS, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. А написано Bedrock не в привычном Java, а на языке C++, тем самым обладая очень хорошей оптимизацией. Даже на моем слабом ноуте игра запускается без всяких проблем. Начало Minecraft Bedrock не был самим Minecraft Bedrockом, а наоборот был Minecraft Pocket Edition, то есть карманные издания. По сей день многие блогеры Bedrock версии называют PE, видимо по привычке или они вообще не в курсе, что сейчас происходит. Самым ранним прототипом этой версии было демо видео, выпущенное в Твиттере в 2011 году, где показывают геймплей карманного издания на телефоне Xperia Play 7. В те времена телефон был нереально суперским. Многие фанаты Майнкрафта были в радости, так как игра не только есть и на консоли и ПК, но и на их мобильные устройства. Конечно, это было всего лишь ранним прототипом, а многие геймеры задавались вопросом, как они умудрились перенести всю ПК игру на мобилки. Ведь в те времена мобилки не были такими мощными. Но потом разработчики заявили, что это отдельные издание Майнкрафта, ассоциируясь только на мобильные устройства. 7 октября 2011 года стало доступно на все флагманы андроидов, а в на и яблочных. Со многими блогерами Майнкрафта я абсолютно согласен, так как Майнкрафт PE очень сильно отличалась от многих изданий и пыталась идти по своей дорожке. Именно из-за него появились множество эксклюзивных предметов, такие как синяя роза, совсем другой ад, другая генерация и тому подобное. Но как мы знаем, Microsoft купила Майнджанг в 2014 за 2,5 миллиарда долларов и спустя время поддержкой карманного издания в 2017 году выпускает Better Together Update, где вместо замены Pocket Edition приходит тот самый Бебрак. Многие фанаты Майнкрафта были не особо рады такому решению. Так, например, игроки некоторых консолей после обновления не могли откатить версию на старую, так как некоторые геймеры не особо любили переходить на что-то новое. Конечно, у PlayStation 4 издания есть такая кнопка, как перейти на Legacy Edition. Но кто знает, ведь на Ютубе очень много гайдов, как откатить консольные версии. Кстати, именно из-за этого обновления появилась та самая кросс-платформа. Именно эта причина огорчила многих фанатов и геймеров. А что насчет PE-версии? А Microsoft его просто-напросто похоронила. И да, всех сверхразумов, которые думают, что мобильные версии Майнкрафта это П, то я вас глубоко огорчу. Это теперь называется Бэбрак, а не П, так как П давно уже улетел на врата рая. Именно из-за этого, кстати говоря, и появилась проблема комьюнити Бэдрака. Не особо-то сладкая ситуация. Кроссплатформенность всегда дает какой-то буст к разным проектам, повышая не только онлайн, но и активность. Благодаря этой функции многие проекты и живут. Террария, Варзон, Фортнайт. Все эти три игры обладают кроссплатформенностью. Но не у всех кроссплатформ есть хотя бы чистая страница. В Майнкрафте, как я уже сказал, на замену пришел Бедрок на мобильные рынки. То из-за этого и произошла сторона хейта. Ведь, как мы знаем, 70% игроков Майнкрафт Бедрок на мобильные устройства – это дети. Токсичные, унылые, криворукие, но не все мобильные юзеры такие. Есть и взрослые аудитории Майнкрафт Бедрок. Именно из-за этой причины люди массово негодовали кросс платформу Вот представьте, решил ты такую играть на своем любимом сервере по мини-играм, ну например Skywars. Ты, например, играешь через ПК, а твой тиммейт телефон. Чувствуете, как нагло поступили Microsoft? Мало того, что в SkyWars большинство играет через ПК, а мобильных юзеров просто так нагибает на пару секунд. А я вам припоминаю, что на протяжении почти 11-12 лет управление мобильным бедроком издания так и остался неудобным со времен Pocket Edition, так и был прежним. Но знаете что, разработчики на этом не остановились, ведь они еще выкатили обновление про новое управление, где управление стало еще неудобным. Ладно, можно в разбеге построить платформу для игр в SkyWars, даже эта ситуация не помог. И слава тебе, господи, что в настройках можно изменить тип джойстика. Либо на классическую, либо на новую. Лично для меня это классика. Неудобная в PvP, топорная. Зато для меня строить удобно. Так как играя мобильную версию Майнкрафта еще с 2011 года. Пострадали и консольщики, так как бедрок за православную кроссплатформенность, консольщики тоже получили урон. Такой же ущерб, как и мобильные юзеры. Ведь чтобы поиграть онлайн, например, с друзьями или на онлайн серверах, вам нужно обязательно купить ежемесячную или либо годовую подписку. Так, например, у Nintendo Switch. Конечно, сейчас буду говорить, ну ой, как тупо, но Microsoft, я обращаюсь именно к вам. Вам настолько лень добавлять кнопку кроссплатформы, как на Warzone, типа мобильные геймеры будут сражаться с мобильными геймерами, а консольщики с консольщиками, а? Я знаю! Я сам знаю, что я сейчас высрал. Но хотя бы эта функция исправила бы баланс геймплея в целом. Но я чисто играю с друзьями через кросс-платформу, так как, например, мой друг играет через телефон, а я через ПК в режиме выживания. Но хотя бы это дает хоть что-то революционное. Проблемы с кросс-платформой Minecraft Bedrock мы разобрались. Ну а если кратко, то кросс-платформа Minecraft Bedrock на онлайн-серверах это чистое колесо фортуны. И если ты случайно встретил в обе онлепка юзеров, то поздравляю, вам крупно поведение зло. Так как вы играете на мобильном устройстве, а ПК-юзеры тебя ну, сами знаете. Надеюсь, вы все поняли. Или нет. Так как автор ролика тот еще шизик. А перед началом третьей главы этого видоса, спонсор данного видеоролика сервер Freelance. Самый лучший вводитель сервер без донатов и прочего мусора во всем русском сегменте Minecraft Bedrock. Сервер обновляется каждый месяц на новом версии. Отзывчивая комьюнити, добрые игроки все тебя ждет на сервере Freelance. У сервера есть и Discord и даже Telegram, что может порадовать. Серверу уже два года, а вайпнулся еще с версии 1.18. Если что IP адрес находится в описании и в закрепленном комментарии Спасибо за внимание Увидимся на сервере А начнем мы с аудитории Бедрака Большая часть аудитории это дети с возрастом 6 до 14 лет Так как все мы знаем, что Майнкрафт это игра для молодой аудитории Логично. По аналитикам, самая популярная страна, где играет Бедрок, это Индия, Непал, Бразилия и Мексика. С Индией все кардинально понятно, так как телефоны в Индии есть у каждого второго жителя страны. С Непалом я, конечно, удивлен, что Бедрок популярен среди этой страны. А Бразилия и Мексика вы можете убедиться в официальных серверах Бедрока. Такие как Hive, Mineplex... Кубкрафт Крафт и всеми легендарный и ненавистный лайфбот. Все эти четыре сервера полностью забиты мексиканцами и бразильцами. В основном они общаются в текстовом чате, играют в SkyWars и занимаются местной драмой. Самая популярная платформа Бэткока это мобильные устройства. Пока многие платят за Бэтрок, android юзеры могут спокойно скачивать Бедрок на определенных левых сайтах. Абсолютно бесплатную версию, без смс и регистрации. В основном пиратские копии Бэтрока встроены не лицензионные сервера по типу Mindscam, прощение до и анархические сервера, и все в этом духе. Из-за этого, кстати, любой пользователь может зайти через аккаунт Xbox и наслаждаться жизнью. Так как у меня только iOS и Windows 10 изданий, я все еще завидую Android-вьюзерам больше всех. Печально. Ну а комьюнити Бедрака оказалась... Дружелюбным? Нет, не поймите меня, меня неправильно, но она очень даже дружелюбная. Есть люди, у которых слабый ПК и у них нет выбора и все еще играют в Бэдрок и наслаждаются жизнью. Есть даже Алды, которые полностью привыкли ко всему новому. Конечно можно встречать псевдоинтеллектуалов, но их малое количество. В разных пользовательских серверах с листом или же с проходкой, такие как Урбан, Колония Нерв, Ванила Патина, СПБ, все игроки играют как отдельная семья. Без грифа, без злоупотребления, без всяких оскорблений. В этом я если честно удивился, ну кроме донатных помоек. Это всем уже ясно. И объяснять ситуацию мне не хочется. Конечно, можно встречать людей, которые говорят, что Бедрак это ПЕ. Но это только на Ютубе. Особо глобальных отличий между двумя изданиями нет. Конечно, есть отличия между механиками, боевкой, цветокором и палитрой. Но все перечисленные – это мелочи. Хотя по механизмам очень сильно отличаются. В Майнкрафте механизмы очень важные части игры. Если вы знаете хотя бы самые базовые механизмы по типу рычагов, рессионных часов, то это всего лишь малая часть. Из-за активного комьюнити игроки создают просто безумные механизмы. Так, например, некоторые гении создали компьютер из механизмов и из командных блоков, чтобы включить Майнкрафт в самом же Майнкрафте. Да? Слышится как лютая фантазия какого-то левого чела. Но у него получилось запустить. Так, э, я что-то ушел от темы головы? А, вспомнил. Отличие. Так вот... Начнем мы с боевки. Боевая механика в Бедрок версии соответствует механике Java до первого обновления в боя, то есть без времени перезарядки оружия. Тем не менее мобы Бедрока, такие как сушитель, Гасты и Разбойники, намного сильнее, чем Java версии, что делает выживание немного сложнее, несмотря на его боевые недостатки. Режим хардкор доступен только в Java версии, а в Бедроке его нет. А также механика Рестонов. Именно из-за этого многие игроки критикуют Бедрок. Так, например, в Java а поршни могут распространяться только на определенные тошные игровые тики. Искажая большую часть систем, контролирующих продолжительность, это также приводит к отсутствию механики One Tick Pulse, то есть механика липких поршней. Есть также ошибка Java версии, позволяет соединять ресторм через блоки. Он не присутствует в бедерке, но это не обязательно плюс. Действительно, как только мы знаем, как им управлять, у нас появляется множество новых возможностей. Было подтверждено, что эта ошибка не будет исправлена в версии Java или добавлена в версию Bedrock. Надеюсь, вы все поняли. Ну а самая главная проблема Bedrock – это невозможно изменить версию игры. Вот серьезно, зачем разработчики не добавили эту функцию как на Java, Ведь именно из-за этой функции Java версия и живет, так как в старых версиях многие сервера, модификации, и игроки живут. Конечно, можно изменить версию Bedrock на старую, но все это на жестких костылях. И иногда из-за них можно и вообще случайно удалить Bedrock, но ну, а потом все это ясное дело переустановить. Ладно, в Bedrock издание можно сыграть и без ваунджера, это удобно, но вот почему разработчики не добавляют менеджер версий я если честно не понимаю именно из-за этих причин бедрок жестко критикует ах да не забудем и о микротранзакциях, которые продают текстур паки скины эмоции карта на прохождение за майнкоинс майнкоинс это игровая валюта которую можно приобрести за оплату это конечно прикольно что можно с помощью заявки создавать свои скины карты и продавать их за реальные деньги но игроки бедрока который покупает вещи у marketplace вы ебанул? Вот зачем купить скины, если можно их абсолютно бесплатно скачивать их на разных сайтах? Или сам же создавать самому же себя? Я не понимаю, да и смысл кастомизировать своего якобы 3D, 4D, 69D персонажа вообще нету смысла. В праздниках, конечно же, раздаются это скинов, но даже это не спасает ситуацию. В общем, вы поняли, каково это быть ярым игроком Бедрака, и что у обоих изданий есть отличия. В наличии Бедрака есть 7 официальных серверов, которые все сервера посвящены к мини-играм. А вот неофициальные сервера, это конечно очень бедный выбор. Почти каждый сервер Бедрака это минимум донатная помойка с приватами, донатами, вещами богов и прочая прибуда. А вот насчет с Realms, это официальный хост от самих Моджанг и Microsoft. Несмотря на его скромную цену за хост, Realms в Бедраке очень проблематичные. Особенно когда хочешь пригласить своих друзей. Хотя Realms в Бедраке многие игроки хвалят за то, что хост работает очень качественно. Да, я с этим согласен, но есть немалые проблемы. Первое это в том, что в реалм смогут захотеть всего лишь 10 человек максимум. Конечно, это для определенной группы игроков. Но бывает и случаи, когда у человека есть полные друзей майнкрафтеров. И не все могут зайти на реалм сервер. Второе. Можно с махинацией изменить количество игроков на 30. Кстати, 30 игроков в локальном сети это максимальное количество. Да и делать это нужно с щитами. Но всегда у своих друзей есть лютый Дрочер. А вот в Java версии реалм можно спокойно с командой изменить число игроков на свой вкус. Что, конечно, бедрак Версия Realms немножко отстает. Да и функций в Java версии много. То есть это отдельный симулятор сис админа. Ну и в третьих, это заявки на приглашение. Лично я сталкивался с такой проблемой не первый и не последний раз. Чтобы войти в Realms, админ сервера должен отправить код на вступление. И чтобы его активировать, я зашел на сервер с помощью VPN. Странно конечно это слышится, но большинство моих друзей зашли без проблем. А эта проблема была только у меня. Единственному меня. Очень странная проблема, конечно. Может быть, у вас работает хорошо, но для меня никак нет. Странно, конечно. Но в основном хост от Маджанг выполнено очень качественно. Итак, все, что я сказал выше перечисленное, это самые главные проблемы Бедрака. если ты ярый, адекватный поклонник Бедрака, то ты можешь все понимать. Я, как от Бедрака, столкнулся, ну, с колоссальными проблемами и недочетами, Но я считаю и Бедрак, и Java особенными, так как у обоих есть плюсы и минусы. Конечно, индивидуумы, которые я разрешает Бедрак версию, есть, я их встречал. В основном, это были дети. Лично я вам предлагаю... Капец. Лично я вам предлагаю поначалу ознакомиться с Бедроком, если у вас с вами ПК, либо телефон, ну а после этого сыграть джабу, и вы поймете, какой незабываемый экспириенс вы будете испытывать. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте поиграть на сервере Freelance. Всем удачи и всем Goodbye!